Сейчас я хочу показать вам, за счет чего и как происходит рост акций компании RSV Systems и какой предположительный доход вас ожидает, приобретая акции компании. Перед вами таблица расчетов, баланс роста акций и доходность компании RSV Systems. Как вы знаете, в планах компании за три года реализовать постройку демонстрационного центра для испытания сертификации и демонстрации технологии Skyway заказчикам со всего мира, которые уже ждут и нуждаются в ее реализации. Необходимое средство для постройки демонстрационного центра – 300 миллионов фунтов стерлингов. Его рыночная стоимость может увеличиться как минимум в 10 раз. Почему так происходит? Необходимо понимать, что рыночная стоимость на заводы производителей, которые производят технологию, вырастает даже не в десятки, а в сотни раз. Поэтому я покажу вам пример по заниженной рыночной стоимости демонстрационного центра – 3 миллиарда фунтов стерлингов. Если посмотреть на этапы развития группы компаний Skyway, то на техническую документацию примерно необходимо денежных средств в размере 5 миллионов фунтов стерлингов. Как только вся техническая документация будет готова и сертифицирована, ее стоимость уже будет минимум в 10 раз дороже. И если какие-то форс-мажорные обстоятельства, то ее можно продать за 50 миллионов фунтов стерлингов. То есть это уже гарантия того, что акционеры, которые инвестировали, не потеряют деньги, а наоборот сохранят и капитализируют их даже за счет продажи технической документации. Но это глупо делать, потому что это серьезное новое экономическое направление. Это эволюция мирового экономического развития с компанией Skyway. Давайте вместе посмотрим, что может произойти при такой предположительной позиции развития компании RSV Systems. Стоимость акций, которые вы получили в подарок от компании Skyway Invest Group в размере 100 штук, на 10 ноября 2014 года составила всего лишь один британский фунт стерлинг. Курс фунта к другим валютам на 10 ноября 2014 года составил 1 американский доллар 65 центов. 24 украинских гривны или 75 российских рублей. По сути, 1-2 пачки сигарет. А теперь самое важное. Эти 100 штук акций могут дать следующую предположительную доходность для вас. Смотрите внимательно, делайте выводы и принимайте решения уже сегодня. За три года строительства демонстрационного центра и два года строительства дорог – это в общей сложности 5 лет. За первые два года после сертификации технологии компания планирует построить 20 тысяч километров дорог. Это в среднем 10 тысяч километров дорог в год. По предположительным инженерным и конструкторским расчетам, затраты на постройку дорог составят 2 миллиона фунтов стерлингов за километр. Теперь обратите особое внимание. Стоимость 100 акций, предположительно через 2 года строительства дорог, составит уже 159 фунтов стерлингов. Ваш доход на одну акцию составит 2 пенса. Ваши ежегодные дивиденды с пакета 2 фунта 35 пенсов. Идем дальше. Через 10 лет в планах компании построить уже как минимум 3,5 миллиона километров дорог. Это в среднем 500 тысяч километров дорог в год. Ваш доход на одну акцию составит 4 фунта 11 пенсов. Стоимость вашего пакета в 100 акций 10 376 фунтов стерлингов и ваши ежегодные дивиденды 411 фунтов стерлингов. Вы только вдумайтесь, какие невероятные возможности открылись сегодня перед вами. А какой ваш доход со 100 штук акций будет через 15 лет? Давайте вместе посчитаем. В планах компании построить уже 10 миллионов километров дорог. Это примерно 900 тысяч километров в год. Ваш доход на одну акцию составит 12 фунтов 58 пенсов. Стоимость пакета – 31 808 фунтов стерлингов. Ваши ежегодные дивиденды с пакета в 100 штук акций – 1268 фунтов стерлингов. Как вы считаете, это хорошие дивиденды? А какая же предположительная доходность ваших 100 штук акций будет через 20 лет? Через 20 лет в планах компании RSV Systems реализовать постройку 20 миллионов километров дорог. Это примерно 1 миллион 200 тысяч километров дорог в год. Ваш доход на одну акцию составит 23 фунта 96 пенсов. Стоимость вашего пакета увеличится до 59 993 фунтов стерлингов. Ваши ежегодные дивиденды 2395 фунтов стерлингов. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья. И теперь посмотрим ваши доходы на 100 штук акций, которые вы получили в подарок от компании Skyway Invest Group через 30 лет. В планах компании RSV Systems построить уже 50 миллионов километров дорог, это примерно 2 миллиона километров дорог в год. Смотрите, ваш доход на одну акцию составит 63 фунта 42 пенса, стоимость вашего пакета 158 640 фунтов стерлингов ежегодные дивиденды 6341 фунт стерлингов а теперь задайте себе вопрос хочу ли я иметь такую пенсию хочу ли я оставить в наследство своим потомкам постоянно растущий актив и доход имея такую технологию задайтесь целью приобрести хотя бы 10 тысяч штук акций и смотрите, что произойдет с вашим доходом через 30 лет. Ваш доход на одну акцию составит 63 фунта 42 пенса. Стоимость пакета в 10 тысяч штук акций 15 миллионов 854 тысячи 10 фунтов стерлингов. Ваши ежегодные дивиденды 634 тысячи 156 фунтов стерлингов. Для вас это не деньги. Дорогие друзья, Андрей Хавратов, профессиональный инвестор с 16-летним опытом, бизнес-тренер с мировым признанием, автор и создатель обучающего проекта Академия частного инвестора, директор и основатель компании Skyway Invest Group, которая является официальным партнером по инвестпроводящей системе компании RSV Systems для реализации ее планов, определил и дал оценку компании по самым важным критериям. Увидел в развитии компании RSV Systems новое экономическое направление и взял на себя обязательство активно развивать этот проект и внедрить его в реальность. С таким сильным лидером мы вместе реализуем все планы компании и выйдем на новый уровень мирового экономического развития. Сейчас ваша очередь оценить все достоинства и преимущества, которые без преувеличения бывают раз в сто лет. Инвестируйте с умом и помните, быть акционером Skyway ⁇ это надежно. На примере компании Google, которая была основана в 1998 году, в нее было инвестировано 100 тысяч долларов Челлингтоном, то сегодня эта доля и сама компания капитализировалась э, на миллион процентов почти и таким образом если бы в девяносто восьмом году вы в компанию google инвестировали 10 долларов которые вы могли бы себе тогда позволить то сегодня бы ваша доля оценивалась бы 100 тысяч долларов и прирост капитала составил бы более 5200 процентов в месяц то же самое можно было сделать с компанией apple когда в 76 компания привлекала инвестиции и она э, продавала свои доли то Инвестированные тогда в компанию 8 долларов в 1976 году, сегодня бы стоили бы для вас 550 тысяч долларов. то есть За 38 лет капитализация компании составила почти 7 миллионов процентов, и это примерно 16 тысяч процентов в месяц. То есть это очень большие проценты, и они вполне реальны в жизни. Это все реальные примеры, которые сегодня существуют. Вот недавние примеры жизни, которые вы все, наверное, знаете, если вы смотрите новости, если вы вообще следите за тем, что происходит на рынках. Эта новость была невозможна не... Скажем так, пройти мимо, потому что она шла по всем каналам новостным. Я как не включал телевизор, просто везде, везде, везде об этом говорилось. Это компания либо Это китайский сайт такой же, как eBay, интернет магазин, в котором есть абсолютно все. И торгует он на весь мир. Компания была основана в девяносто шестом году, и в нее нужно в нее было инвестировано всего лишь 60 тысяч на на момент ее основания. И в сентябре этого месяца она прошла IPO, вышла на Нью-Йоркскую биржу и капитализировалась до 231 миллиарда долларов. То есть капитализация за 18 лет компании составила почти 385 миллионов процентов. То есть, представляете, ваша инвестиция в 96-м году в компанию Alibaba, например, 100 долларов, если бы вы тогда инвестировали в нее, сегодня бы оценивалась в 1 миллион 782 тысячи долларов. Таких процентов, скажем так, даже не снились компании Apple, потому что капитализация сегодня намного меньше. И за более долгий срок. То есть такие же примеры существуют сегодня, ну, на слайде также представлены Microsoft, Walmart и Boeing, вы также видите, какие капитализации были в этих компаниях. И вот наша оценка вечерного проекта RSV Systems, о котором мы сегодня, на примере которого мы с вами сегодня будем вести диалог. Вечерное инвестирование, чтобы вы понимали, это. Рисковые начинания какой-то компании, но мы предоставляем этим компаниям средства, как инвесторы, предоставляем средства без залога на ранней стадии развития в обмен на долю в этих компаниях. То есть это очень важно, потому что компания только начинается, мы ей предоставляем деньги в обмен на долю или какой-то актив и становимся совладельцами данного бизнеса. Данная компания RSV Systems сегодня абсолютно предлагает абсолютно новую транспортную систему. У нее есть 15 этапов реализации проекта, которые должны быть реализованы в течение трех лет. У компании уже сегодня имеется очень большой уставной капитал, 136 миллиардов фунтов стерлингов. И об этом мы вам тоже немножко позже расскажем, почему такая цифра откуда взялась. Страна регистрации компании это Великобритания. Компания абсолютно прозрачная, открытая. Можно увидеть. Все документы компании. Можно познакомиться с руководством компании, можно увидеть сегодня все, что у нее есть, все ее активы, где она представлена, какие у нее офисы, персонал, который работает. Все это сегодня в открытом доступе, ничего ни от кого не скрывается. И это очень хорошо для yeah. нас, как для инвесторов, потому что. Когда мы видим открытость компании, мы, естественно, можем трезво оценить грамотные риски и потенциальные, скажем так, доходы, которые мы можем с этого получить. На что компания сегодня привлекает нас как инвесторов? Это строительство демонстрационной технологической площадки для продажи готового продукта. Это дороги компании Skyway, то есть дороги второго уровня. Капитализация компания намеч... намечается на 2017 год, и срок окупаемости проекта у нас от трех до 5 лет. и Потенциальные дивиденды, которые мы планируем по расчетам компании, компания планирует нам выплачивать, это от 20 до 100%. Система инвести... инвестирования, инвестиционная стратегия – это краудный верь. И масштабность компании – это действительно построить более 15 миллионов километров дорог Skyway по всему миру.